Мы в принципе добрались до кондиции Концертов еще нет, но есть репетиции. Наши амбиции звучит нелепо, правда. Взлетаем быстро, увеличением двукратным. Мы нет пути обратно. А ты уверен, да ладно. Мы в постоянном поиске в себе таланта идем в клуб. Нет, мы не берем подруг, только свои. Из нашего общения круг. Вот обращение, друг. Если ты с нами, тогда вперед. Но только не вперед ногами, да облом. Искать интересные листы. Расплывания личности, да я знал, что так тебя искал. Внутри кристалл, снаружи я смотреть не цал. Колеса крутятся, мы знаем, куда нам теперь. Пишем слова, чтобы ваши уши подогреть. Колеса крутятся и наша жизнь как всегда. Мы расставляем нашу музыку по местам. Ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, Останешься со мной этой ночью до утра.